Я, говорю, тебе буду рассказывать. Ну, а... А, Вообще, друзья, вот Мишка, он был в Сириусе уже два раза. А, а набор в Сириус стажеров, то есть взрослых, которые будут следить за школьниками, он проходит по конкурсу. И в этот раз были прикольные достаточно задачи. Я посмотрел, у меня просто один товарищ стажируется, вот, в духе Мишеньки. Миш, смотри, какая сдача была. Поле. Это поле рисуют, значит, его заполняют числами от единицы до 15 человек. Числа все должны быть неотрицательные. А у человека условия, значит, на его числа, что сумма равна 400. Допустим, человека зовут э, Дима, как того, который сейчас поступает, значит, в это, поступил как раз уже. О, вот, будет стажером в октябре, это он меня подкинул. А Маша, Маша, а нет, Ярослава, которая в Сириусе его отбирает, точнее, которая с ним будет потом общаться в Сириусе, и с нами, с ректорами, с ректорами общается, Ярослава, она значит, должна указать некоторые две соседние, два соседних поля, так, чтобы вот эта сумма была максимальная. То есть такая игра, да? Дима заполняет это 15 числами неотрицательными суммы 400 любыми, не обязательно целыми. А, значит, Ярослава а, выбирает 2 с максимальной суммой. Ну и вот эта вот сумма, соответственно, Дима Ярославой проигрывает. Вопрос, как ему проиграть как можно меньше. Ну и здесь как бы, э, ну, первая такая идея, ну, в лоб, ну, просто написать сюда 400 делить на 15. Вот, то есть сюда делить, вот так, написать, тогда понятно, что... Где бы Ярослава не взяла, она возьмет в сумме 400 делить на 7,5. Ну, то есть 800 делить на 15. Вот. А, ну, там, да, что это за число такое? 160 делить на 3, да? Ну, типа а, 53. Вот. И 3 в периоде, да? Если я правильно а, делю. Так вот, оказывается, что на самом деле это не абсолютный минимум. И... Ну, решайте пока. Делаем паузу. И вот что надо делать. Ну, давайте посмотрим на... Э, вот. Давайте посмотрим, э, что будет, если он расставит везде вот так в количественном порядке. Тут 50, тут 50, тут 50. 50, 50, 50. 50 и 50. Тогда Маша не может гарантировать больше 50. Вот. То есть, по крайней мере, он может еще уменьшить свой проигрыш до 50. Ну и в этой ситуации, вот, пожалуйста, тут восемьсот, Ой, четыреста, разделено на вот такие. Значит, соответственно, видно, что 50 он может ее посадить на 50. Вопрос: может ли он ее загнать еще ниже? Ответ, нет, а ты вот почему. Предположим, что он загнал ее еще ниже, то есть, что любая пара соседних клеток дает строго меньше 50. Тогда вот эта пара меньше 50, вот эта пара меньше 50, это меньше 50, это меньше 50, это меньше, меньше 50, вот это кирпичком, да, мы на кирпичике разбиваем. Вот такие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. И в каждой паре меньше 50. У нас 7 пар, и в каждой меньше 50. Значит, в сумме меньше, чем 350. Но так как ему нужно, чтобы в сумме все числа давали 400, то оставшаяся клетка больше 50. Ну, тогда Маша возьмет для две соседей, и у нее будет больше 50. Противоречие. Значит, меньше 50 он гарантировать не может, а 50 он гарантировать может. Тем самым ответ – 50.